Привет, друзья! Недавно от моего коллеги-блогера из Ирана, его зовут Эхсан, привет тебе, Эхсан. поступило предложение снять видеоролик про балалайку или что такое балалайка. Дело в том, что он на своем канале рассказывает о культуре России. Я подумал, что это замечательная идея и решил записать этот видеоролик. Кроме того, что балалайка это, безусловно, самый узнаваемый символ русской культуры. Трудно забыть этот инструмент, всего один раз его увидев, да? Один из немногих инструментов треугольной формы. Может быть, благодаря этому а, балайка самый веселый инструмент. Ну а теперь голые факты. Балалайка это струнно-щипковый инструмент треугольной формы, сделанный из разных пород древесины. Это и сосна, и ель, клен, эбен, черное дерево, палисандр и многие другие. Недавно мы отмечали 330 лет балалайке. Балалайки сейчас можно разделить условно на два вида. Фольклорные инструменты и академические. Я играю на академической балалайке. На таких балалайках мы играем уже больше ста лет, потому что в 19 веке замечательный музыкант Василий Андреев сделал из обычной деревенской фольклорной балалайки настоящий сценический инструмент. А у балалайки три угла, три струны, на моей балалайке три октавы, тридцать ладов и почти 30 приемов исполнения. Строй балалайки квартовый мимиля. При этом две струны, вторая и третья настроены в унисон ми. Это у нас первая струна ля. Струны разные по типу. Стальная первая и нейлоновые или карбоновые, вторая и третья. Основные приемы исполнения ряцини, пициката, вибрато, треволо. Что же такое балалайка? С этим вопросом я обратился к участникам нашего первого в истории балалайчного интернет-ансамбля, и вот что из этого получилось. Балалайка – это веселая, озорная удаль. Частичка нашей русской культуры, нашей русской души. Мечта моей жизни, Я буду на ней играть всю свою жизнь. Отличный способ нормализации настроения себе и окружающим. Сто средство борьбы с контроль для меня и моих друзей. Такая компактная машина времени. Балалайка – волшебный инструмент. Символ русскости с ее прекрасным характером. Чаще всего время просто останавливается. Нежная, проникновенная мелодия. Голос русской души. Прямо и берет за душу. Это мой первый музыкальный инструмент. Необычный треугольный с тремя струнами. И таким красивым звуком, который меня всегда восхищает и радует. В любое время года. Не замечаешь, как пролетают часы и, и годы. И вообще, короче, Балалайки может быть только две Балалайки. Прекрасное средство от головной боли, давления, стресса. Идеально, как по форме, так и по звучанию. С Балалайкой я открыл мир музыки, интересных людей и друзей. Крутое произведение и хорошая компания. Широкая и необъяснимая душа России. Ну а для меня балалайка это, конечно же, судьба. Я играю на балайке уже больше 25 лет. И знаете ли, не наигрался. Ставьте лайки в Подписывайтесь на канал. Переходите по ссылкам в описании. Если у вас есть вопросы про балалайку, задавайте их в комментариях. На этом пока все. До скорых встреч. Пока.